Я собирал ответственных руководителей, спрашивал их, слушайте, а вы почему ответственные? А? Ну что с вами не так? Почему все безответственные, все постоянно косячат, а вы раз от раз ответственные? Ну что с вами не так? В чем ваш секрет? И вот они сказали мне такую вещь. Ты "Знаешь ли я? Мы видим индикатор задницы. Дальше будет пропасть. Мы все летим в пропасть. И мы видим этот индикатор заранее. Этот индикатор заранее у нас включается, и мы заранее понимаем, что мы уже летим в пропасть, а не когда налоговая заблокировала счета. У кого-то это количество клиентов в воронке, например. Я заранее понимаю, что если у меня в воронке стало меньше пяти клиентов, это косяк, это проблема, которую нужно сегодня решать, а не завтра, когда будет финансовый у меня кризис, когда будет кассовый разрыв. У кого-то это сокращение времени реакции на звонок клиента. Он понимает, что если я сегодня время реакции понизил, это значит, завтра клиенты убегут к конкурентам. У кого-то это средний чек. Он заранее понимает, что если средний чек сейчас низкий, то дальше я не выиграю. Такой пример хороший. Это в офис заходишь, смотришь, если на столах, утром особенно, бардак, например, люди слабо здороваются, неэмоционально, то первый индикатор для поднятия мотивации всего отдела собирать всех на 5 минут и стряхивать обязательно. То есть эмоциональный фон коллектива сильно упал, элементарно там вода Отлично. в кульвере упала, нету, например, двери там не закрыты, беспорядок. Сразу вид эмоциональный фон, неделя будет слита. Вот если очень не интересный пример. Понимаете, какая штука? Еще про деньги не говорили даже, да? Это ко... Про деньги даже мы еще не говорили. Косвенный показатель. Но это очень важный косвенный показатель. То есть вы, как руководитель своего отдела, понимаете, что это косяк. Что точно неделя будет провалена, если сейчас вы видите, что у них разброд, шатание в офисе, что на столах не прибрано, что там ну, дверцы не прикрыты. Вы уже сейчас понимаете, что нужно сейчас их взбодрить и наставить на путь истинный, иначе потом они точно провалятся.